Всем привет! Вы на канале Рамкеп. Сегодня ты узнаешь свой уровень знаний персонажа Джирая и за него народ. За каждый правильный ответ зажимай по одному пальцу свой уровень знаний узнаешь в конце. Ставь лайк, подписывайся и поехали. Первый вопрос. Кого был влюблен в Второй вопрос. Джирай писал книги. Правильный ответ. Да, Джирай писал книги. Третий вопрос. Как звали главного героя первой книги Джирай? Его звали Наруто. Четвертый вопрос. Сколько частей книги «Приди, приди, преди рая написал Джирайя? Правильный ответ – три части. Пятый вопрос. Какая из этих книг «Тактики, флирт»? Правильный ответ – вот это. Шестой вопрос. Что означает и как переводится символ на повязке джирайя? Символ переводится как масло, что означает его принадлежность к гаремлю Седьмой вопрос. В каком возрасте и в какой деревне погиб джирайя? Правильный ответ. Джирая погиб в возрасте 54 года в деревне скрытого дождя. Восьмой вопрос. Кто лучше друг Джираи? Лучший друг Джирай Арачимара. Девятый вопрос. Кто убил Джираю? Джирайо убил Пэйн. Десятый вопрос. Кто был в одной команде с Джирайо? Правильный ответ. Ада и Цунадо. Одиннадцатый вопрос. Кто был сенсеем Джираи? Правильный ответ Саратоби Хируза. Двенадцатый вопрос. Перечислите первых учеников Джираи. Коном, Яхика и Нагато. Тринадцатый вопрос. На какой войне Джираев встретил Нагата, Яхика и Коном? Правильный ответ. На Третьей Мировой Войне Шиноби. Четвернадцатый вопрос. Кто был последним учеником Джирайи? Правильный ответ. Узумаки Наруто. Пятнадцатый вопрос. Какой крутой техники обучил Джедая Наруто? Правильный ответ – Расимагану. Итак, вот и закончились все вопросы. Сейчас ты узнаешь результаты. Для этого количество своих правильных баллов умножено на 2. Если количество твоих баллов от 0 до 10, то у тебя плохой уровень знаний персонажа Джерайя. Скорее всего, ты только начал смотреть аниме. Если количество твоих баллов от 11 до 15, то у тебя плохой уровень знаний персонажа Джираи. Скорее всего, ты не полностью посмотрел аниме. Если количество твоих баллов от 16 до 20, у тебя неплохой уровень знаний по персонажу Джирая, но, чтобы узнать про Джирая лучше, я советую тебе посмотреть ролик про жизнь Джирая. Если количество твоих баллов от 21 до 25, то у тебя очень хороший уровень знаний персонажа Джирая. Ты внимательно смотрел аниме, ты молодец. Если количество твоих баллов от 26 до 30, то поздравляю тебя, у тебя лучший уровень знаний персонажа Джирайи. Ты внимательно смотрел аниме и возможно даже не один раз. Вот и настал конец ролика. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, удачи и пока.